одноклубники всех приветствуем. Сегодня мы отгрузили наш главный приз нашего честного розыгрыша. Данный мотобуксировщик поедет в город Тюмень к Гончарову Владимиру. Владимир является нашим одноклубником и многие уже заметили, что активно принимают участие. Розыгрыш провели честно. Было 23 финалиста. Как и обещали, что главный приз будет это мотобуксировщик, который непосредственно уезжает к своему владельцу. Также дополнительно Владимир еще заказал а, сумку-кофор в багажный отсек и небольшую мелочевку. Так что все принимайте участие, а будьте активными. Глуб владельцев мотобуксировщик проводит честные розыгрыши. Всем спасибо за просмотр!